Часто клиентам я дарю фразу: "Все, что я делаю, все правильно". А эта фраза про каждого конкретного человека. И некоторых эта фраза удивляет, некоторые этой фразе радуются, откуда она вообще взялась. И почему я говорю о том, что каждый человек все делает правильно? Ведь мы все свидетели того, что Многие люди делают ошибки. Часто человек сам уверен, что он делает все не то, все не так, все неправильно и тому подобного рода вещи. Дело в том, что когда человек что-либо делает, он действительно считает, что именно так и нужно. И когда он это сделает, да, то есть получит результат. Только по результату можно понять, что получилось в результате некоторых действий. И тут есть два момента оценки. Первый момент оценки, когда человек оценивает сам результат. Ему он либо нравится, либо не нравится. Как я часто скажу, результатов бывает три вида. Хороший, плохой и никакого. И тогда, если человеку нравится результат, здорово. Если не нравится, он может проанализировать, что в эти действия можно добавить, что можно изменить, что можно убрать. Может быть, добавить вообще даже обучение, потому что у меня не получился хороший результат, потому что я чего-то не умею и так далее. Но очень часто оценку нашему результату дают другие люди. И тогда они говорят, ч, дурак, и человек пугается, потому что, во-первых, дураками быть никто не хочет, а во-вторых, он не ожидал, что другим его результат не понравится. Он-то сделал все хорошо и получил результат его, в принципе, устраивающий. И тут кто-то ему говорит, «Ты что?». Человек пугается, ему кажется, что он неправильно что-то делал. А ключевое слово «кажется». Помните фразу, все, что я делаю, все правильно. А вот у другого человека, и он бы скорее всего в этой же ситуации сделал как-то по-другому, он об этом и сказал. Человек не мне сказал, ты что, дурак? А он сказал только одно, как я иногда говорю, переводчик с человеческого на человеческий. Перевожу эти слова. Если бы я был на твоем месте я бы сделал по-другому правда не обидная фраза и даже не страшит. так вот когда вам говорят кто вы такой, человек это говорит не потому что он знает кто вы такой, он ведает какие-то великие истины, а потому что он вам говорит о себе это то о чем я не устаю говорить каждый человек говорит о себе я делаю правильно. И все что я делаю это правильно а для других людей это может быть хорошо для других людей это может быть плохо может быть нейтрально точно такие же три результата: хороший плохое никакого иногда бывает когда мне плохо другим хорошо иногда другим плохо мне хорошо иногда бывает мне хорошо им хорошо мне плохо тебе плохо то есть бывает это все по-разному а, однако как я уже говорила в других видео, человек живет тремя апостасиями. Мы всегда хотим хорошего, каждый из нас. Мы всегда делаем правильный выбор и делаем максимум в каждой конкретной ситуации. Соответственно, все, что я делаю, все правильно. А вот дальше наступают мои или чужие оценки. И у меня есть выбор, кому мне верить и кто в моей жизни главный.